Сначала хотел бы рассказать про нашу группу ВКонтакте, в которой мы разыгрываем много танков и золота, а также проводим конкурс разведчика, дамайгера. небольшой мини-конкурс, а также конкурс танковик, а также гайды, стримы и новости. Ссылка под видео. Всем привет! Появилась информация о замене Т-10 на нового танка Объект 257, который сейчас находится на супертесте. Разработчики считают, что танк Т-10 не подходит как переходы танка от СА-3 до СА-7 и хотят его или вывести в отдельную ветку от СА-3 или сделать с ним что-то, например сделать акционным, почему кстати нет. Но вернемся к нашему новичку. Да, на танк уже мелькал в 2016 году, но с тех пор о нем было толком ничего не слышно и все думали, что он будет танком в новых ЛВЗ, но не то это было. Сейчас предлагаю посмотреть на новые ТТХ, сравнить их со старыми да и вообще обсудить как на нем играть и хорошо ли он будет в игре у нас выглядеть. Конечно, в первую очередь интересно посмотреть на показатели брони, а потом уже орудие. Модель не сильно поменялась с 2016 года. Думаю, если танка ставят какие есть в плане брони, то это будет первая девятка, которую я лично оставлю себе в ангаре я не буду, как обычно, их продавать. Потому что, как по мне, это имба и ее точно будет нервить. но пока посмотрим то, что мы имеем на данный момент. Начнем с того, что Донатан по модели это чистой воды 260, которую дают за ЛБЗ, я имею в виду в плане внешнего вида, но чуть меньше, более компактно выполнен. Если глянуть на лоб корпуса в 150 мм, то можно увидеть, что верхние листы расположены под таким острым углом, что делает нас очень серьезным противником, ведь переведенка нам составляет 300 плюс миллиметров. Естественно, если стоять под прямым углом, а если довернуть, то броня резко падает, но даже с этим показателем восьмерки у нас будут туда не очень часто пробивать. Отличная новостью также является форма нашего дна танка, которая выглядит длинновидно, причем расположена высоко от земли и стреляя через гусеницы, многие снаряды будут проходить в никуда. Да и танковать от угла будет намного проще, ведь такой угол будет позволять нам часто слышать слово пробил. В общем, однозначно, даже дно у этого танка, плюс я уже не говорю про кстати, даже если посмотреть на НЛД 150 мм, конечно, угол переведенки там меньше, чем у верхней части корпуса, но все же танковать и можно, потому что переведенка там тоже приличная. Борта также имеют отличный показатель в 140 мм. И от угла будет более чем комфортно танковать бешеные цифры. Да даже и без переведенки борта в 140, согласитесь, это неплохой показатель. А с этой переведенкой так вообще реально имбища, имбищий. Башня, кстати, у нас имеет отличный показатель в бронировании. Обтекаемую форму и способны ловить рикошита даже от больших калибров. И там броня 350 мм, это без учета переведенки. Правда у нас есть там небольшая ахиллесовая пита, это крышка над орудием, в которую нас будут пробивать и довольно-таки легко. Но надеюсь после супертеста ее немного апнут. Хотя, наверное, нет, не надо ее апать, потому что ну, должна же быть у танка хоть какая-то ахиллесовая пита, потому что на данный момент что в корпусе, что в башне слабых мест нет. Но единственное место, да, вот эта крышка и все. И, судя по этим показателям, мне уже не так сильно жалко 30-го. Кстати, по прочности мы просили на 200 дней, по сравнению с 2016 годом и теперь у нас 1900. А было 200, если я правильно помню. А, кстати, наше орудие обладает неплохим альфа-страйком в 440, с перезарядкой в 12.3. Что позволяет наносить нам 2150 урона, это, конечно, маленькие цифры. Это, конечно, показатель, как вы понимаете, не впечатляющий. С бронеповитием в принципе, более-менее нормально, 240 мм, это хватит на большинство противников. А если будет не хватать, голда в 340 не оставит ни малейшего шанса нашему противнику. А немного портит картину время сведения в 2.7, но с учетом того, что там для игры от первой линии, думаю, больших проблем с противником первой и второй линии не будет. А вот пострелять даль через всю, всю карту я вам чисто не советую, потому что шансы на это очень и очень маленькие. Также минусы я бы отнес углы склонения. в 5 градусов, что маловато, но типично в принципе для советов и не вызывает большого негатива для тех, кто катает на советах. А подвижность, как мы видим, нам резали с 18 до 15, что в принципе логично, судя по тому, что разработчики хотят от данного танка получить. Но даже показатели в 15 лошадок это довольно неплохо, причем максималка у нас 50, это тоже шик. Но я думаю нам урежут проходимость по крутам и мы не будем так резво ее набирать, чтобы более-менее сбалансировать данный танк. Не знаю, что буду делать с Т 10 мне уже по факту уже пофигу на него, мне уже его не жалко, хотя до этого я его просто обожал, я его любил, искрепя сердцем я его продал. Но думаю, после того, как Т-10 заменят на 257, Т-10 тоже немного, но все-таки апнут, для того, чтобы ветка на новый танк 10 уровня была более-менее комфортна. Это был беглый обзор, надеюсь, вам понравилось. С вами был канал Вод ДВСТРИМ. Пока-пока.